Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал в видео Завораживающий русский. Завораживающий значит магический, где мы говорим о самых интересных, длинных словах русского языка. Пожалуйста, сейчас, сейчас, сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и комментируйте, пишите ваши идеи, что вы думаете о видео. Сегодня у нас слово уединение. Уединение очень-очень приятное хорошее слово. Уединение это когда мы одни, мы одни, других людей нет вокруг нас, но нам это нравится. Нам это приятно. Уединение. Это от слова один един. Да? и не не это что-то абстрактное уединение вот <с> уединение это когда мы одни других людей нет но когда нам это нужно когда мы этого хотим например мы можем сказать мне нужно несколько часов уединения например если у нас дети, семья большая, и мы устали немного, мы можем сказать «Вам мне нужно час уединения», и мы будем, может быть, в своей комнате или в саду, или гулять в лесу, или читать книгу где-то, но мы одни. Мы можем сказать «Он уже много лет живет в уединении», то есть он уже несколько лет живет один, далеко от людей. Уединение. А вы, дорогие зрители, вы любите уединение? Вам нравится быть иногда в уединении? Может быть, вы живете в доме, в горах, где никого нет, только птицы? Может быть, вы живете в уединении? Напишите мне. Часто м, таким профессиям, как писатели, художники, э, какие-то артистические профессии, им нужно уединение. Актер, актриса, когда они практикуют свою роль, тоже им нужно уединение. В монастыре монахи, монахини, вы знаете, это такие религиозные люди. Они живут в уединении. Например, сейчас у нас была, есть пандемия коронавируса. И очень часто мы должны все время быть вместе с семьей, с нашим мужем, женой, с детьми. И тогда мы можем сказать, а, мне очень хочется, мне очень хочется уединения хочется плюс родительными, хочется уединения. А вы, дорогие слушатели, напишите, любите ли вы уединение? Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Очень полезное, красивое слово. Если вам нравится мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь, смотрите у меня на сайте, чтобы еще лучше говорить и писать по-русски. Упражнения на перевод транскрипции, а также мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных. Там вы не будете учить русский в уединении. До скорого! Пока-пока!